на нашем веб-сайте radio ну и конечно же на нашем youtube канале сегодня со мной на народной трибуне на замечательный гость капитан первого ранга военно-морских сил сша в отставке гарри табах здравствуйте гарри привет чикаго и все это, кто нас слушает Привет, привет. Ну, давайте начнем вот, вот с чего. Я еще на прошлый раз на прошлой неделе хотел а, с вами об этом поговорить, чтобы вы мне разъяснили ситуацию. Но не получилось. И не получилось по одной очень приятной причине. Был день рождения, с чем я от всей души, я думаю, что и мои радиослушатели присоединятся к моим поздравлениям. Поздравляю. И чтобы вы были Спасибо. нам здоровы до 120. Спасибо. Спасибо. Итак. А, Обострение ситуации в Украине было между Россией и Украиной. Вы можете об этом что-то рассказать? Ну, я могу рассказать то, что я слышу здесь, в Украине. Это была вылезка из ДНР, боевиками ДНРовскими украинские солдаты. Это была ночная вылазка, видимо, диверсионная группа. Украинские солдаты их поймали, расстреляли, там были погибшие. Один был сильно ранены, они его бросили. Украинские солдаты его забрали, взяли в плен, но, ну, по-моему, он скончался. Молодой парень, по-моему, то ли 18, то ли 19 лет. Но я вот хочу сказать, что значит, война началась в 2014 году, считаете, 6 лет идет. Значит, этому парню 18, значит, с 12 лет. Этот парень ничего не знает, кроме войны. Вот так вот время проходит, и потом рождаются уже поколения такие, которые не помнят мирного времени. Они были или очень маленькими, или даже очень родились, там, как в Абхазии, ну, и в других местах. Есть целые поколения, которые... Вот, вот в этом огромная трагедия. И, ну, версии разные здесь. конечно... Мы находимся в таком регионе где везде рука москвы присутствует но ну, и может быть и присутствует рука москвы там, может быть это и была какая-то диверсия российская сценарий может быть несколько одна из них это может быть потому что путину не понравилось что сказал зеленский по поводу второй мировой войны потому что путин это принимает очень близко к сердцу он уже по моему немножко тронулся скуп. Там уже сколько раз не знаю они брали Рихстаг и сдавали его Шайгу в прошлом году принимал капитуляцию Германии после того, как взяли фанерный рейхстаг под Москвой в какой-то уже, не знаю, десятый раз уже фельдмаршал Пауз сдавался несколько раз тоже ну уже скоро, уже вот сейчас на днях, я думаю, перед 9 мая Путин все-таки въедет на танки в Берлин, будет командовать танковый какой-то с каким-нибудь полком, а, ну, игра уже у них, так немножко, заигрались с этим победы -беси. и а, Зеленский сказал, что Вторую мировую войну начал Советский Союз и Германия, а не только Германия, ну, и вот Путину это не понравилось, и, может быть, он ему сказал, вот, ты хочешь мира, ты думаешь, что со мной можешь договориться, как ты обещаешь своим людям, а вот тебе на, я тебе такую свинью подложу, это может быть один из сценарий. Может быть один из сценарий, что Суркова уволили, э, потому что уже 6 лет а план с Украиной не сработал. И поэтому не срабатывает план с Белоруссии. Суркова уволили, а это же все равно там кооперативное мышление. И как Путин себя ведет, все время говорит, а без меня вы ничего решить здесь не можете. Так Сурков себя ведет и говорит, ах, раз так, вот на я вам тут начну сейчас беспорядки и опять э, э, разгорится война там потому что без меня вы ничего не можете сделать и это может быть сценарий много а может быть и просто вылазка каких-то э, там самодеятельность какую-то устроили вылезли хотели совершить какую-то диверсию не получилось поймали может быть такое может быть э, кто-то в днр решил самостоятельно действовать. Знаете, это часто бывает так, такой у многих боевиков и террористических организаций, когда кто-то начинает инициативу без координации э, с кем-то другим. Ну, много сценариев может быть, но дело в том, что люди погибли, были ранены. И э, минские договоренности, конечно, уже откладываются, и э, сложно договариваться при таких условиях. Точно так же, как и с нами, с Талибаном, когда Трамп хотел что-то с Талибаном договориться, вот, они, они атаковали базу. Э, Знал это руководство Талибана, не знало, была это самодеятельность, было это ими скоординировано. Я думаю, что э, там... Сценарий и э, выводов можно сделать несколько. Ну да, это тоже не монолит, там разные группировки, разные да. интересы. Если одни готовы идти на какое-то перемирие, на какие-то переговоры других это не устраивает, они обязательно устроят провокацию, чтобы сорвать да. эти переговоры. Но это был эпизод Украина в Украине. А в целом атмосфера, если говорить о том, о настроении, о, о движении, куда движется украина была недавно в центре скандала у нас в америке вот по этому поводу потом из скандалов а последний когда импичмент объявили ну а... да это уже здесь а, про это тоже говорят но а, также насколько я понимаю а, зеленский все-таки а, приказал своему а, Uh, генпрокурору начать расследование по Байдену, по коррупции, связанной с Байденом и с uh, компанией Бориспа, поэтому uh, тут лед двинулся, я надеюсь, и они начали работать по, в этом направлении. Конечно, Украина играет теперь огромную роль, потому что с Россией не сработало. Хотя сейчас они возвращаются, демократы опять на, на эту российскую uh, Вы ты, имеете в виду эту Путинскую, статью в Нью-Йорк Таймс? Да, в Нью-Йорк да, Таймс вышла статья, крови. да. И, кстати сказать, президент а, подал в суд на Нью-Йорк Таймс вот эту а, дезинформацию, которую они напечатали, опубликовали в, а, в статье в своей о том, что Путин... Но правильно. Я не знаю, юридически сможет ли он доказать это, но, во всяком случае, политически народу откроются глаза, что средства массовой информации Америки, во всяком случае, 95%, наверное, если не 99,9% это является частью демократической партии, предпринимают всевозможные попытки скомпрометировать каким-то образом или хотя бы понизить рейтинги президента, потому что рейтинги президента на сегодняшний день выше, чем рейтинги президента Обамы в этот же период. Ну, это обычная история, что президент заходит на, в Белый дом с высокими рейтингами, и, и пока время идет, его рейтинги падают. Единственное, у кого это происходит наоборот, это у, у Трампа. Он зашел с очень низкими рейтингами в Белдом, а сейчас они у него растут. Что, я считаю, хорошая тенденция и правильная тенденция. Он это заслуживает. Я просто хочу в нашем случае напомнить, что Великую Октябрьскую революцию или большевистский переворот, куда там, устроили не рабочие и матросы, и крестьяне. Это устроили опять те же самые вот, студенты, Журналисты, профессора в университетах И интеллигенция, если вы возьмете да, Особенно та, которая находилась там за, за границей, как Ленин, например Журналисты, у которых не было журналистской этики Они просто хотели вот, устроить переворот Устроить, и, чтобы все были равны Ну, шариковые такие, просто интеллигентные шариковые и э, все по-честному, и кто с ними не согласен, всех к стенке. Так, такая, такая гуманность такая. Да, что вы упомянули профессоров. И вот, кстати, совсем недавно был арестован профессор Гарвардского университета, который шпионил в пользу Китая. Вообще, для либералов, к сожалению, это относится не только к профессорам. Если мы посмотрим на политиков, если мы посмотрим на некоторых бизнесменов, таких как Майк Блумберг, который зарабатывает миллиарды долларов в Китае, и во время интервью говорит о том, что Си не является тираном или там авторитарной фигурой нет он просто отвечает так сказать да. на запросы своих избирателей мы говорят ну как же вот там выборов свободного да, избирал, к... да. а, а он ну у, у них такая система они не хотят ее менять то есть китайский народ не хочет менять эту систему ему это нравится он так живет это вот кандидат в президенты другой кандидат в президенты Джо Байден вы помните эту историю когда да. Обама его направил туда разобраться с китайцами по поводу строительства этого искусственного острова военного по сути дела базы, да. он туда слетал оттуда со своим сыном кстати слетал оттуда прилетел с полутора миллиардами в компанию сына управлять сына, да. Вот, вот. Но, то же самое с Украиной было только украина все-таки пытается быть демократической страной и бороться с коррупцией и поэтому трамп-то и обратился к украине чтобы расследовать точно такую же коррупцию с сыном а не Китаю, потому что в это время шли переговоры с Китаем, и Китай бы пошел бы на это, что им слить Байдена, да. его сына, и полтора миллиарда долларов для Китая это ничто. Но Трамп понимает, я думал, что это тогда будет ему стоить каких-то козырей в переговорах торговых, войнах с Китаем, и он поэтому не обратился к Китаю, а обратился вот к Зеленскому. И я надеюсь, что президент Украины услышал, президента Америки. Да. Президент Соединенных Штатов Америки попросил в соответствии с действующим законодательством, кстати, подписанным президентом Клинтоном о, взаимной, о взаимодействиях в отношении коррупции, обратился с тем, чтобы обратили внимание на какие-то странные деяния. Ну, за что очень, поплат... Да, это ужасно, потому что сейчас фильм вышел очень хороший на One American News ОЭН. Uh, Про коррупцию Майдан, да. Uh, uh -huh. он Там объясняет это ужасно, когда наша страна давит на Украину и на другие страны и uh, задерживает там деньги, и грантами угрожает и все остальным, чтобы бороться, чтобы в этих странах боролись с коррупцией, а потом оказывается, что мы часть, это что наш пап... Наше посольство, наши посол, наши представители, вице-президент нашей страны участвуют в грабеже этой страны и в ужасной коррупции в этой стране. Где агенты ФБР в этом и Сорос во всем этом покрышует все это. Ну просто мафиозная такая структура mm -hmm. во главе с президентом, минимум с вице-президентом. Очень, очень ужасно и странно. И чести в этом нет совершенно, когда. Поэтому они и боятся Трампа, они боятся, что если для них, не дай бог, он сейчас станет президентом второй раз, он вскроет этот чир, он вскроет этот гнойник. И многие из них в Конгрессе, в Сенате, в государственных структурах, чиновники на высоких постах, я говорю о высокопоставленных, они пострадают, они пострадают. Ну, потому что из-за этой коррупции, из-за этих вот продажных чиновников и политиков, которые участвуют в этой... Ну, ничего не доказано, но я надеюсь, что это докажут. Я говорю, конечно, с, точки, с моей точки зрения, потому что я один из пострадавших. Я себя считаю одним из пострадавших из-за этой коррупции здесь, в Украине, из-за того, что я пытался защитить президента Трампа или сказать, что это не так на меня обрушилась просто лавина демократические демократические ненависти и ко мне здесь yes. поэтому даже даже до такой степени что мне говорили что я в опасности поэтому я надеюсь что это вскроется что те чиновники которые используют доверие нашего народа служить им предали нас вас, меня, всех, кто платит налоги, кто дал им честь занимать высокие посты в государстве, на государственной должности. Они нас предали, и я надеюсь, что это разберутся, и они ответят за свои поступки. Миллиарды долларов, миллиарды долларов были отправлены в Украину в виде помощи и так далее, и так далее. А часть этих денег вернулась в качестве... А... Не часть, а все. Говорят, что это там 100 миллиардов, Вау. а то и больше. No. И когда президент пытается в этом разобраться его политический оппонент очевидно по уши завязшие в этих коррупционных схемах объявляют ему импичмент вот так. они пытаются все сделать чтобы от него избавиться любым способом они это они это говорят в открытую печально Печально, потому что как бы Америка всегда была символом чего-то большого, светлого, настоящего, и как-то на глазах все меняется. Я... Ну да, не то, что мы там были идеальная страна, или мы что-то делали э, все правильно, нет, тоже совершали ошибки, что-то у нас получалось, что-то у нас не получалось, но мы всегда э, были таким э, флагманом, э, правильного строя, правильных вещей. И мы до сих пор, до сих пор существуем, поэтому Трампа выигрывает, потому что все-таки американский народ считает, что то, что он делает, это правильно, и он не боится, он продолжает это делать. И, видимо, Бог любит Америку, и я надеюсь, что разберутся. Я надеюсь, что он выиграет второй раз и закончит это дело, и, и сможет восстановить Америку в своей свои своей в своем, своем величии. Да. Да. А, а. На самом деле, я как бы не выражал сомнения по поводу того, что Трамп выиграет, глядя на тех оппонентов которых вот представила Демократическая партия. Но ну, это как, как да, мне... кто там, а, кого они там представляют. Я забыл. С, э, старого гея или молодого социалиста. Молодого гея, старого коминист. социалиста, молодого гея. Ну, гей там и... один лучше другого. Да. да. И поэтому у меня не было сомнений. Но я еще всегда говорил о том, ну высказывал такое опасение, когда мы разговаривали здесь. У меня периодически каждую неделю приходит человек, который занимается инвестированием. Ну знает, что происходит на рынке и я всякий раз высказывал опасения я, я говорил о том что они сделают все чтобы обвалить рынок потому что экономика на сегодняшний день просто необыкновенно прет вверх по всем параметрам и это, этому трудно противостоять на выборах то есть нет никаких программ, которые бы могли перебить то, что, то, что существует Но надо быть полными идиотами, чтобы э, отказаться от того, что есть В угоду каких-то политических интересов Когда тебе обещают и налоги повысить И всяк, всякого, всякой всячины и я поэтому Но говорю... если взять Россию, в пример, То в 1913 году Россия была одна из самых передовых стран Ее экономика росла, и люди жили не бедно Рабочие получали очень хорошие зарплаты, крестьяне становились зажиточными. Такая в 2014 году, правда, началась война, и это принесло тягости на, на Россию и, и, и дало толчок для большевистского переворота, революции. Все. Но в 2013 году Россия процветала, поэтому социалисты... Вот эта зараза социалистическая может заразить, и экономика не поможет. Поэтому мы должны всегда быть... В этом Кстати сказать, подавляющее большинство демократов высказались о том, что они проголосуют за Барни Сендерса в случае, если он будет номинирован партией. Хотя партия в, в панике от этого, ну, как бы верхушка партии. Это объясняется тем, что Барни Сендерс, он тоже не системный, он как бы ломает систему, но только он влево тащит к коммунизму. Сложившуюся систему ломает, противостоит ей. Вы, вы знаете, вот рядом с ним там Акасия Кортес, которая а, поднимает там а, альтернативных демократов на праймаре, чтобы сидящих кон этих конгрессменов сдвинуть. То есть они тоже ломают систему, и поэтому, поэтому они его боятся. Они согласны идеологически с ним. Я имею в виду верхушка демократической партии, идеологически с Барни Сендерсом согласны. Они готовы. Я не согласен с тобой, нет, я нет. думаю, что нет, они с ним не согласны, но они согласны слить страну и сделать из страны Венесуэлу, потому что они-то не обеднеют, лишь бы убрать Трампа, потому что Трамп их посадит в тюрьму, Трамп разб... второй срок Трампа для них смертельно опасен. А они же не о стране думают. Они же не пошли в Конгресс, чтобы там служители, или в, ну, в чиновники высокие, чтобы служить этой стране. Они пошли, чтобы обогатить себя, как, как и в России, как в Украине, как и везде. Вот в чем проблема. Я это не думаю, что они говорят, эти люди это воры, это, это капиталисты в самой худшей форме своей. Если Трамп и его окружение это такие капиталисты в хорошей форме, в смысле этого слова, то эти ужасные, они никогда ничего не делали, как Сендерс. Он на Велфере был. Никогда ничего не делали, они никогда ничего не создали, они никогда не взяли никакого риска финансового, никогда у них аналитически не мыслили, никогда не отвечали ни за кого, как, допустим, офицеры, за солдаты или, или люди, которые большие компании отвечают за своих служащих работников. Они никогда ничего не делали, они только делали это ради власти, силы и денег. Абсолютно. И это уже у них повернуты так мозги или э, у них нет ни чести ни совести, поэтому они просто будут обворовывать и уничтожать эту страну ради своего эго, ради своего обогащения. Они ничем не отличаются от, от российских или украинских э, чиновников и хапук и варюк что-либо другое. Но я имел в виду, что они не хотят Барни Сендерса, но они будут голосовать за него, лишь бы избавиться от Трампа. Я, от име... Трампа да. Я имел в виду, что они идеологически с ним согласны, то есть они готовы национализировать ряд предприятий. Они готовы э, сделать государственную медицину. Все из них, никто из них. Вот все кандидаты, которые выступали в принципе, они готовы ну, в той или иной форме. Или полностью, так сказать, медикер для всех часть поддерживает, а часть говорит нет, но плюс к этому еще будет какая-то частная страховка. Но в принципе идеологически они с ним согласны. Единственное, что он не системный, может быть, он поломает существующую структуру которая позволяет им обогащаться сидя на государевой службе за счет налогоплательщиков вот возьмите пелоси муж получил там заказ на 700 миллионов долларов от правительства Почему бы она, да? вот. Почему бы она свои а, а, налоги не откроет Да, да ну, общем, публики проверить да. давайте а, да, она требует от трампа давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв ну, буквально несколько минут послушаем объявление рекламные, После чего вернемся, обязательно продолжим и примем звонки, если будут от наших радиослушателей Ну а мы продолжаем Напомню, сегодня со мной на народной трибуне Гарри Юрий Табах И телефон в студии по-прежнему 847-400-5200 Если есть вопросы, пожалуйста а, Гарри, если вы не возражаете, давайте примем звонки? Давайте Добрый день, пожалуйста, вы в эфире Здравствуйте. Большое спасибо вам за Юрия Табаха. Это, ну, такое удовольствие, даже просто слышать его голос. Знаешь, что всегда услышишь только правду и самые последние новости. Но У меня вопрос. Я, когда слушала ваше интервью на «Политика онлайн» украинском, а впервые я услышала об этом фильме, насчет вот этой коррупции в, в, в Украине и эм, импичменты, эм, дела эм, э, нашего бывшего вице-президента, так называемого. Но я начала искать. Ни на русском, ни на английском я найти не смогла. По-моему, YouTube его куда-то закопал. Вот как можно на, на него... На русском, не его, на русском они его заблокировали, да. Это, видимо, потому что на русском... Uh, россияне Понимаете, это youtube и все это у них такие uh, логарифмы что когда на них много жалуются их просто убирают Это uh -huh. такая вот бюрократия Но дело в том, и что видимо россияне называется много нажал и я не знаю okay, как правильно расплылать hox. этот хокс you... и короче не могу выйти на этот фильм окей okay, мы потом you... позвоните да, ему спасибо большое украинен хокс да. они да к сожалению на русском его убрали с интернета сразу же убрали потому что видимо не хотят чтобы русскоязычное население этот фильм видело, и его заблокировали и сразу в россии стали говорить что это пророссийский. вот показывает что россияне тут ни при чем на майдане они не участвовали это все значит Украина. и так развернули всю эту пропаганду, что многие в Украине говорят, нет, это про российский фильм, это я говорю, подождите, это, это не так, это совершенно не про российский фильм, это довольно-таки хорошие. Э, с моей стороны, да, там есть ошибки, там есть некоторые недопонимания, идеального ничего в мире нет, но в принципе это довольно-таки хорошее такое журналистское расследование, которое показывает, как грабили Украину, как в Украине вот, участвовала эта, эта нечесть. А, и они показывают обе стороны, где те, которые за как бы за российскую сторону, и те, которые за украинскую сторону, там дали Саакашвили сказать свое слово: там нету такого, чтобы оно все было в одну сторону гнали, как, допустим, на RTVI или на CNN. Более-менее Поэтому... объективная информация Представлена со своими ошибками со своими, Ну да, там, там есть ошибки Там Хорошо. больше людей погибло на Майдане Чем они объявили Но не, это, не, это, это там цифры Просто у них ошибки. Давайте попробуем принять Давай. еще звонки Люди ждут Добрый день, пожалуйста в эфире. Добрый день Добрый. Путин разрешал приглашение на парад 9 мая Ну подонок Меркель сразу Макрон сразу принял как вы считаете, Трамп примет это приглашение или нет? Спасибо. Я... Ага, спасибо. Я не знаю, Трамп примет это приглашение или нет. Это будет ну, много зависеть от того, какая ситуация будет в стране на этот момент, что будет происходить. Но я считаю, что если даже он примет это приглашение и поедет на 9 мая, то ничего в этом страшного нету, Потому что это такая манера у Трампа. Потому что, ну как вам сказать, Трамп должен вести разговор с, с Путиным. С Путиным должны вести разговор. Это не значит, что с ним надо договариваться. Но разговор с ним надо вести, ты никуда не денешься. А как с ним встретиться, чтобы разговор с ним вести? Ну вот это такая, наверное, самая безобидная была бы схема, где он приезжает на 9 мая, говорит, да, очень красиво солдаты так маршируют, красиво ремонтируют, хорошо там, все. И уезжает, все. Но контакт у них там остается. Может быть, перекинуться еще какими-то там словами или что-то сделают. Это может быть тоже такой дипломатический ход. Я не вижу никакого... Я не вижу... Это все символы. Трамп не человек символов, не человек любезностей. И даже когда он говорит кому-то любезности, он потом может к ним ракету послать на следующий день. Товарищ Сталин имел такую манеру наградить орденом Ленина. Через две недели арестованы, через неделю расстреляны. Все. Он как-то двоюродному брату моего дедушки подарил победу. Тот инфаркт схватил. Ну, с таким подарком, потому да, что, ну, да. что две арестуют. Понимаете, ну, у каждого есть своя манера движения, поэтому Трампа надо понимать. И он часто хлопает человека по плечу, говорит, да, ты хороший вообще мужик, такой упитанный кореец, молодец, там все, и в то же время он его мочит. Это, я считаю, что это умно. Поедет он или не поедет, я не знаю. Я знаю только одно, что если даже он поедет на это, в этом нету ничего, ни трагедии, в этом нету никакой. Может быть, и на надо поехать, потому что Эрдоган, я думаю, уже точно не поедет. Мы еще сегодня вернемся поговорим обязательно о Турции. А добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Да, вот это как раз я хотела об этом попросить, Юрия. Нельзя это комментировать и последние события в Сирии, вот это относительно бомбление этой колонны турецкой россиянами. Спасибо. Хорошо. Ну, я думаю, мы вернемся, да, к этому? Мы, мы вернемся, мы у нас будет третий сегмент, потому что это довольно большой Алло, сегмент. Здравствуйте. Мы здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот Трамп пытается уже более трех лет освободить Белый дом от обамовских кротов. И вот это последнее время это усилилось, сможет ли он довести этот процесс до конца? Это мой первый вопрос. И вот мой второй вопрос как к военному специалисту. Вот, э, и тут э, между Турцией и, и Сирией, и с Россией, вот эти войны вот на территории Сирии. И наши надеются на то, что этот сс э, -400, э, 400 который э, они пытаются купить, э, как-то э, остановится. Будет ли это остановлено, этот процесс перевода, э, покупки Турции этих ракетных станков, или все останется в силе? Спасибо. А кто наши, я не, не уловил, кто наши. Ну, не важно. Между американцы пытаются, ну, чтобы они не купили. Это Эрдоган не купил эту установку С4 у России. Да. И, да. Я, я, я понял. Только да. я уже забыл, какой был первый вопрос. Ну, это, в общем, тема. Да, турецко-сирийских российских ну, отношений ну, вернемся да второй вопрос был а первый я уже забыл что ну, тоже, то, то же самое но я скажу такую вещь что они уже там должно было быть продано две батареи с 400 и, насколько я знаю, первая уже прибыла и собрана, она уже в руках Турции, я не уверен, или они поставят вторую, но вы сами понимаете, что это теперь глупо будет для России сделать, это вообще первоначально для России было глупо сделать. Потому что все равно Турция это страна НАТО, они все время рекламируют это С-400, которые вообще тут все в шоке, и у НАТО уже пол НАТО дало в отставку, в Пентагон уже закрылся, потому что С-400, такого вообще беспрецедентного, это никакого, не, ну обычного, такой хайпа, самое лучшее оружие. Но теперь сейчас это все равно страна НАТО, мы все равно понимали, я говорил это на многих передачах, что все равно это перейдет. Нам в НАТО, мы все равно посмотрим, это перекрашенные с 200 и с 300 или это правда что-то новое такое, новейшее. Сейчас посмотрим, оно, это, они брешут про это или нет. Поэтому это большую глупость они сделали. И вот кто ответит за это, я не знаю, может быть, вот как Путин сейчас скажет, же с Путина подачи это было сделано, что они взяли и продали Турции с 400 самое их современное оружие. Посмотрим. Глупо. Глупость они совершили. Давайте немножко поговорим о предстоящем. А, потом как, а да. потом как это будет выглядеть, если С-400 собьет, турецкий С-400 собьет российский самолет. Они сами же идиотизм. Вот такое, такое к сожалению, встречается. Такие ошибки и мы допускали в свое время, когда мы, так называемую, умеренных радикалов обеспечили каким-то оружием. Я вот если я не ошибаюсь если я не ошибаюсь, ну, ПЗРК. если я не ошибаюсь, вот то, что произошло в Бенгази, это как раз результат того, что какое то у О... ПЗРК попали в руки не тем, кому нужны Потом поп... да, но они захватили его, мы им не продали его а, а... а... а... это на ним сами им дали оружие продали, да, понятно в субботу будет праймерис очередные. В Каролине, в Южной Каролине И, конечно же, все делают ставку на Джо Байдена У него там, как бы, за счет того, что он работал с первым черным афроамериканцем Президентом на протяжении там, 8 лет В качестве вице-президента афроамерикан, у афроамериканцев в Южной Каролине Он пользуется популярностью больше, чем кто-либо из представленных Вот в этой шеренге сумасшедших а, так вот, э, я не знаю, и как бы он называет это файервол, что вот тут у него, дескать, стопроцентная гарантия, он победит. Хотя интересная вещь: а вопросы показывают, что 30% афроамериканцев собираются голосовать за президента Трампа. Хотя в 2016 году за него проголосовало всего 8% афроамериканцев, тем не, тем не менее он победил. Для демократов. Потеря такого количества их базы, а мы все знаем, что за демократов афроамериканцы голосовали там 94-95 процентов таким монолитным блоком всегда. И тут 30 процентов этого избирателя откалывается, и собирается голосовать за президента Трампа. При всем при том, что мидия... что CNN, MSNBC, все политики Неустанно 24 часа в сутки С ним в день в неделю обвиняют Трампа в расизме Он расист, он такой сякой Он такой сякой, он ненавидит черных И всяко разное, чего только не говорят И тем не менее популярность Трампа да, Среди афроамериканцев Как впрочем и среди латинос Растет если, если отбросить м -м, Людей, которые голосовали Не имея на то права мне почему-то кажется, что Хиллари Клинтон не выиграла «Popular awards», что называется, то есть э, общее число. Большинство. Против... Да? да, большинство. А, и вот на этих праймерис ожидают, что... Ну и на сегодня, похоже, Байден, по-моему, на 20 пунктов опережает ближайшего соперника Барни э, Сендерса. И... А при том, что разве... начинается очередной скандал. Ну вот в Украине от, от, открыли расследование в отношении Байдена и передали какой-то запрос о том, чтобы провели расследование. В общем, что-то вокруг него скандал, я не знаю. А президент Обама, мало того, что не поддержал его, не его, он где-то в каком-то интервью сказал, Джо, тебе совсем не обязательно это делать. То есть прямым текстом, Джо, лучше бы ты не лез. Очевидно, Обама знает грехи Байдена, знает, что он... Ну, Я к... думаю, что он не переживает за байт. За байт, он, он переживает, переживает за, себя, за себя, потому что он же понимает, что когда начнут копать Как, впрочем, в любой избирательной кампании на соперника начинают всю подноготную вываливать И ниточки-то не, не может вице-президент втихаря делать вот такие вещи И президент об этом ничего не знает Ну, в общем, конечно, Обама, скорее всего, за себя, за свою репутацию переживал а, да, то... посмотрим. И, ну да, и Джо Байден, вице-президент Байден, вот помимо того, что он был вице-президентом нашего первого чернокожего президента, он еще, есть у него какие-то заслуги перед страной? Он, извините заражение, 40 лет сидит в Конгрессе. Что еще он сделал для страны? Что еще он добился? Чего? Вот это единственный козырь у него в колоде, что он был вот вице-президентом первого чернокожего президента. Ну и что? Я был, я был адъютантом у первого э, чернокожего адмирала четырехзвездного. Ну, и что? Как это? Ну, что? И, значит, теперь я тоже должен ну, ну, ну, да, -то быть следует... Я могу своим всем говорить. Вы знаете, что я был вообще переводчиком и помощником у первого чернокожего четырехзвездного адмирала. Я тоже должен быть четырехзвездный адмирал. Это вот моя заслуга такая. Вообще, есть. вообще удивительные вещи. Лидеры демократической партии, вот если взять Пилоси, Шумера, Байдена, там по 158 лет сидят в Вашингтоне, значит, и вот Трамп в должности президента три года находится. И вот все они обвиняют Трампа во всех бедах, во всех, так сказать, неудобствах, несчастьях. Соединенных Штатов Америки, то есть они там в общей сложности два века просидели, руководили, а, а Трамп во всем виноват, во всех бедах виноват. Трамп. Ну да, Трамп он такой еврей среди в, в партии такой, на которого он во всем, он больше всего делает, он больше всего. А он а, обвиняет во всем это понятно там еще много зависти но я думаю что это они просто прикрывают свою очко. -то. абсолютно, абсолютно. Это, это понятное дело я просто вот 30 процент чернокожего населения у нас теперь будет голосовать за трампа хотя до этого они всегда исторически были продемократические, наверное их демократическая партия, наше чернокожее население, держит за идиотов, за дураков. Но они там не образованы, они криминалы. Ну, как обычно, все про наше чернокожее население они говорят. И вот они хотят их обучить, они хотят о них заботиться, обещают им все, вот эту халяву всю, таким образом держа их как бы в рабстве. Понимая, что они идиоты. Да? А они, оказывается, не такие, не такие идиоты, как демократическая партия думает. Они не хотят быть рабами, они не хотят халяву, они хотят работать, они хотят учиться, они хотят жить, как и все остальные граждане Соединенных Штатов Америки. Единственное, что я не знаю, а на евреев тоже это распространилось или нет? Или все-таки евреи осталось, э, вот это 90% евреев демократической партии, 90% все равно против Трампа, а -а -а. американских евреев. А -а -а. Я вот не знаю, это, тоже есть какие-то а -а -а. все-таки те, которые сообразили, что э, Трамп друг Израиля, друг евреев, а вот... Э, Сендерс как раз нет, Сендерс как раз поддерживает всех этих антисемитов в Конгрессе. Сендерс говорит, что когда он будет президентом, он перенесет обратно посольство из Иерусалима в Тель-Авив, что деньги, которые выдаются Конгрессом на Израиль, должны идти на палестинцев, а не на Израиль. Они до сих пор все за сендерами, К сожалению, есть какая-то часть, которая есть, небольшая, к сожалению, часть, которая сделала для себя правильные выборы и по достоинству оценила демократическую партию, но по-прежнему подавляющее большинство американских евреев все-таки... Вы понимаете, для них... Так что, вот, Сереж, что, что же у нас получается? У нас что получается? У нас получается что опять же вот это стереотипы да стереотипы евреи умные евреи умные а черные не умные а тут получается как, в точности наоборот и черные оказались умные а евреи не умные вот. к, к, к сожалению да и вы посмотрите комитеты которые возглавляют адам шиф джерри недлер эллиот энгл да, и все кто выступал в конгрессе я думаю да. что я вообще подумал что это какой-то заговор антисемитский чтобы выставить всех судей там даже подполковника нашли какого-то задрипеного подполковника и тот еврей где его откопали под какого камня его нашли подполковника причем еврей еще идиот там совершенно глупый и и меня было казалось, что это какой-то заговор, что они специально выставляют все явно выраженные семитские лица, явно звучащие еврейские фамилии, которые все выступают против Трампа, чтобы весь американский народ разозлился и сказал, «Слушайте, мы вас сюда приняли, выбежали от фашистов, которых поддерживала социалистическая партия в Германии, того же, как вызывали, называли, выскочила у меня из головы, и в Советском Союзе, который... Мы вас всех приняли сюда. А вы здесь опять там социализм начали строить. Начали. И против Трампа идете. Конечно, будет антисемитизм в стране у нас. И поддерживайте антисемитов, арабских антисемитов этих в Конгрессе. у нас. Да. Одни евреи их поддерживают. Да Что же да. это получается? Я не знаю. Я уже много раз говорил. Я знаю, как воевать против, против террористов. Я обычно говорю, против советских. А вроде кого угодно. Черта лысого мы обучены воевать. И я лично тоже. Я не я не знаю, как драться с левыми евреями в Америке. Вот враг номер один не поймешь, как их побороть. Они как, как зараза какая-то. Да, к сожалению, вот для значительной части американских евреев Израиль это как бельмо на глазу. Они чувствуют прям вот какую-то, вот, вот понимаете, им бы было легче, если бы Израиля не было. Поэтому... Они, потому что они, потому что они, а, а, которые ненавидят свое еврейство в себе, они как а, они говорят, мы в первую очередь американцы, а потом уже мы там евреи и все остальное. Да никто тебя не спрашивает, что ты в первую очередь, кем хочешь, тем и быть Ты что в очереди в какой-то стоишь, а ты не можешь быть тем и тем одновременно. Это как германские немецкие евреи. То же самое. Они не говорили на следующем, во время Пейцаха на следующем году в Иерусалиме. Они говорили, на следующий год в Берлине. Вот что они говорили. Потому что они были немцами в первую очередь. Они воевали в Первую мировую войну. Многие у них были железные кресты. Они никогда не они были в первую очередь немцами. А евреями они так были. И вот что они получили за это. И Я думаю, что американские евреи получат то же самое. Это... А, Израильские евреи тоже много таких Один Яша Кедми чего стоит Это особый какой-то фрукт Вообще Генерал разведки, шутки, генерал разведки. Да, спецслужб главный или, или полковник разведки Я уже не помню У него как у Жириновского звание Давайте попробуем принять еще звонок Добрый день, только времени мало остается Поэтому если можно Добрый день Евреи Германии, евреи Америки, евреи Израиля, левые движения евреев. Все это описано у Михаила Веллера. Еретих, глава первая. Ради Бога, прочтите. Спасибо. Я читал, да. Все верно. Спасибо. И тогда успеем принять еще один звонок. Добрый день. А Добрый день. Да, скажите, пожалуйста, я помню, вы говорили, у вас, вы на Украине, у вас как бы... Не, не, не официальная миссия, а вы по своему личному желанию там находитесь, что-то а. делаете. Поэтому э, вот немного об этом. И что там сейчас происходит? Вот, э, последнее событие на Украине. А как там все это достается? Кто там это обостряет? Ну, вкра вкратце. Потому что я был в Беларуси там э, так тоже все за запрограммированы за программирование, этой ру русской демократии о том, что это русская пропаганда, есть там такое извращение. Поэтому вот это вот пару слов. Да. да это тот, абсолютно то же самое и здесь. И опять они убедили вот даже этот фильм, который на ОН вышел, уже убедились здесь их, что это пророссийский что это Трамп про россияне, потому что путинская пропагандическая машина настолько отлажена и столько на так хорошо работает что Геббельс завидует, Геббельсу во сне не могло присниться, что так пропаганда может работать, Они их отлично поставлена. Вот эта российская пропаганда везде, и в Израиле, и в Америке, вот сейчас 9 мая подходит, сейчас начнется вот это все победа Бессе. это все поставлено вот этой пропагандической машиной русского мира, и в Украине огромная пятая колонна, и даже те, которые не, не ну, антироссийские, они все равно попадают под, под, под, под эту машину, они все равно попадают, они все равно слышат и у, многие из них уверены, что Трамп опять сольет Украину, хотя ну вот все там причины и все факты и все доказательства, что наоборот, Трамп помогает Украине и спасает Украину, делает все для Украины, все равно вот их убедили в этом и ты никогда не разубедишь и эта машина постоянно работает. Конечно, и в Беларуси, и в Украине есть э, тоже проблема, они не борются с этим, э, Давайте э, э, так, как надо бы Юр, мы, мы должны прерваться буквально минут на пять, после чего вернемся и продолжим. <музык> Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Сегодня со мной на трибуне капитан первого ранга военно-морского флота США Гарри Юрий Табах. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Ну, мне хотелось бы вернуться к событиям в Сирии. Давайте примем звонки, потом вернемся. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, господа. Дело в том, что американцы никогда не знали, что такое погромы. Они не видели эту толпу, называйте, как угодно, когда людей гонят на расстрел. У меня в России, на Украине была семья, у которой росла девочка, которую подобрали, когда вели на расстрел людей. Мать бросила, женщина увидела, что женщина бросила какой-то шверток в сторону, в траву. И она потом за ними пошла и забрала эту девочку. И воспитала. Американцам, наверное, нужно это все пережить. Тогда у них где-то что-то появится. А так я хорошо помню как они радовались, когда Арафат подписывал эти бумаги, бегали, как с кипидаром намазанным задом, и кричали, мы столько лет этого ждали, мы столько лет, а что произошло после этого? Они так и не поняли. Вот вам и ответ. Они будут дурью до тех пор, пока будут себя считать умнее других, и будут считать себя защищенными. Они даже не представляют, насколько они этого не имеют. В этой стране, в том числе, Понятно, спасибо большое, но это не был вопрос, это был такой комментарий, что ну, ли, Мы души. тоже этого не помним, я этого тоже не помню, и я думаю, ты тоже этого не помнишь, погромов, расстрелов. Я думаю, что по голосу человек, который нам звонил, он тоже довольно-таки молодой, он не помнит это. Мы это знаем от наших родителей, бабушек и дедушек. В Америке достаточно живет евреев, которые то же самое слышали от своих бабушек, дедушек, родителей. И слышали многие из них как раз выходцы из концлагерей, из холокоста выжившие люди. Но уже прожив здесь и пройдя университеты здесь в Соединенных Штатах Америки, они уже насосались вот этой социалистической, коммунистической отравы. И э, говорить с ними уже очень сложно, или переубедить их очень сложно, потому что ну, целая, э, мода, целая мода в, в, в фасоне идет, где Чегевара вносят Че, вот Чегевара везде, там его портрет это, не, не понимая, не осознавая, что это убийца, террорист, который расстреливал, насиловал невинных гражданских людей. Но из него сделали целую моду, вот ну, так идет история, так люди устроены, ты ничего не поделаешь, вы думаете, что в Израиле нет людей, которые там дофига левых евреев, дофига, я вот сейчас выступал по Айтон ТВ, если там почитать, что пишут. Это да, израильское телевидение, это абсолютная вата, советская вата, про-советская, про Путин молодец. Живут в Израиле, правда. Еще так никогда они хорошо не жили, как при Путине, в Израиле, знаете. И а, вот такие люди, это, это тоже все обучается в наших, я, к сожалению, школах и университетах. Это образование. А родители, мы заняты, делаем деньги, зарабатываем, карьера, бизнесы. Не обращаем внимания, не воспитываем своих детей в таком духе, сколько моих товарищей, знакомых в Америке, в Канаде, в Израиле жалуются, что дети с социалистическими наклонностями, от того, откуда мы их увезли. Точно так же, как мои многие мусульманские товарищи жалуются, что приехав в Великобританию, в Европу, увезя их из этого кошмара, они радикализируются и становятся исламистами. Да, это, да, к сожалению, это... Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Просто... Уважаемый Юрий, а сейчас грядут праймерис, и вот как вы смотрите на то, чтобы мы взяли а, бюллетень левых и проголосовали за нужного Трампу кандидата? Вот И какого бы кандидата вы посоветовали, если вы поддерживаете эту идею? Спасибо большое. Вы знаете, это по-моему, по-моему, Леон Вайнст Вайнштейн, он, по-моему, зарегистрированный демократ специально для этого, потому что он понимает, что в, Чик, там, в Чикаго он ничего изменить не может, в Калифорнии он ничего изменить не может, в Нью-Йорке тоже, да бестолка, что вы зарегистрируетесь республиканцем или будете независимым. Поэтому, чтобы голосовать в праймарис, они берут и регистрируются демократами и голосуют за того, у которого там, меньше всего шансов победить Трампа. А, ну да, это такой <смех> <смех>, отвлекающий маневр, но я, наверное, думаю, что он работает, идея неплохая, потому что все равно в президентских выборах вы можете голосовать как хотите, но в праймерис вы можете голосовать в этой партии, а на сегодняшний день э, в республиканской партии тоже несколько голосовать, кроме как за Трампа, а он и так баллотируется, поэтому в этот раз республиканский голос не будет считаться. Ну да, хитро, хитро. <смех> Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. А Добрый день. У меня вопрос к Юрию. То есть, Юрий, вы считаете, при встрече Трампа-Зеленский, он сказал, пускай он договаривается с Путиным, и недавно сказал, они, наверное, договорятся, это большая поддержка Украины. Тут речь не идет о том, что эти пресловутые джевелины, которые нельзя даже на Донбассе сейчас использовать, и речь не идет о том, что Россия может за неделю там, или две оккупировать, но удержать это простая военная истина, не сможет. на Миллион, там надо 10 тысяч, 40 миллионов 400, у России таких ресурсов нет. Вы считаете, это нормальный сигнал за Зеленского или сигнал для Путина? Я не, не совсем уверен, или я точно понимаю, о чем вы говорите, в том смысле, что я слышал, что он сказал по-английски, Трамп, наверное, это было в переводе. А, ну, даже если то, что вы сказали, а что вы хотите, чтобы он сказал, чтобы они не договаривались? Он что должен был Трамп сказать? Не не договаривайтесь с ними, не, не, не договаривайтесь. Я а, не знаю, есть какая-то дележка сверхвлияния. влияния. Ну, какая может быть дележка сверх влияния? Вы сравниваете Америку с Россией? Какая Россия имеет влияние, какая Америка имеет влияние, особенно на, на, на Украине. Тут абсолютно неравенство. Украина воюет с, с Россией, а Америка – это союзник Украины. Но что Трамп должен был сказать, я не понимаю, когда мне задают этот вопрос, он что должен был сказать, нет, не договаривайтесь, продолжайте воевать. Он говорит, договаривайтесь, договаривайтесь. Надо иметь диалог. Но тут, понимаете, тут опять вы тоже такая жертва российской пропаганды, потому что вы говорите, что он сказал, договаривайтесь. Он не сказал, договаривайтесь, это в переводе, они специально так сделали. По-английски он сказал разговаривайте. Он говорит, разговаривайте. Но он не сказал договаривайтесь. Потому что он прекрасно понимает, и Зеленский прекрасно понимает, что говорить с Путиным надо, время оттягивать надо, с ним надо иметь контакт, с ним надо это говорить. Одно и то же но договариваться но, не было. Ну это коже Договариваете, договаривайте, разговаривайте. Ну, Но да. это для вас это так, потому что вы так услышали и вам это так нравится. Но с другой стороны вы также придеретесь да, к слову в Украине или на знаю. Украине, а когда это идет речь об этом, то или или это то же самое. А, а вы хотите не, не говорить, вы предлагаете с Путиным не разговаривать. Это ваше предложение. Понятно. Спасибо большое. Ну, понимаете, это вы же не что вы предлагаете за место разговора с Путиным? Предлагаете не разговаривать с ним? Вообще изолировать его и не вести разговор? Напоминаю, что это ядерная держава. И потом Украина имеет дипломатические отношения с Россией. Как вы с ней не разговаривать? Зачем же у вас тогда выдержите там посольство? Российское посольство в Украине. Давайте попробуем. Понятно, давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Добрый. Я слушаю ваше радио только с двух часов дня. Может быть, мой вопрос будет, ну, как бы. Ну извините, мой вопрос в чем заключается? Я вот смотрю информационные агентства, некоторые говорят о том, что Турция уже перекрыла и воздушное пространство для самолетов, и.. Форы Дарданелла для военных кораблей. А некоторые агентства говорят, что только -то собирается это делать. Это первый вопрос. И второй. Как Гарри думает, это все закончится? Это очень интересно. Ну, как это закончится, вопрос не ко мне. Я не гадалка. Я все, я знаю, что я все время повторяю одно и то же. Я понимаю, что людям интересно. Мое мнение, что я думаю, как закончится. Но мне очень сложно предугадывать такие вещи, потому что на войне все может повернуться по-разному. И, и, и надо рассматривать разные сценарии, разные варианты. Может повернуться хорошо, может повернуться плохо. Поэтому у меня такого однозначного мнения, чем это закончится, нету. Я надеюсь, что это закончится миром, что все-таки они не. там есть э, головы, которые поймут, что с Турцией воевать нельзя, а Турция поймет, что с Россией воевать нельзя, хотя оба лидера э, не, неадекватные, оба лидера альфа-самцы, оба имеют очень много власти, ну, конечно, у Эрдогана нет столько власти, сколько у Путина, И Эрдоган часть Европы, он часть НАТО, он часть цивилизованного мира, у него народ не рабы, они яначары, но не рабы, хотя яначары тоже были рабами, но сам народ не, не не рабский нету менталитета вот этого крепостного а, и там как какая никакая демократия мы сейчас увидим перекрыли они Дарданеллу или нет потому что россияне послали два фрегата из Черноморского флота которые стояли в Крыму значит уже украинцам полегче два, два военных корабля ушли российских посмотрим они пропустят их через Дарданеллу или нет Турция имеет полное право на это Америка уже и НАТО сказали, что они поддерживают Турцию, увы, увы потому что и для турецкая территория такая была договоренность. Россияне прекрасно знали колонну, которую они бомбили, они прекрасно знали, что там находятся э, турецкие военные. Э, у турков современная, ну, в сравнении с российской армией, современная армия хорошо вооружена и довольно-таки с высоким боевым духом там солдаты. Почему я это говорю? Я не, не хочу, чтобы я звучал, что я специалист во всех отраслях и во всех э, военных делах. Нет, но я прослужил в Турции и служил с турками очень близко два года. И я там был командиром антитеррористического центра НАТО. И э, я знаю турков неплохо. И понимаю, что какой у них там интерес. Я не понимаю, какой интерес у России там. Но все, конечно, может закончиться плачевно, потому что у... у... Обе страны испытывают вот эти вот фантомные боли э, имперские. И э, народ там будет страдать. И уже много беженцев пошло в Европу. Э, Турция же перегораживала вот беженцев. А теперь они открыли эти ворота. Сейчас будет миллионы и миллионы сирийских беженцев. Заплодят Европу, Соединенные Штаты, Канаду. Всех придется их спасать э, от этого. Поэтому ничего хорошего в этом нету. Uh, единственное, что, что я хочу сказать, что, опять же, обвиняли Трампа в том, что он там бросил курдов, что он бросил uh, все такое, а, потому что американские солдаты как раз и стояли между россиянами и турками, и они были таким раздражителем для, для них, и для тех, и для других, вот пиндосы там, что они там делают, они нам мешают, мешают, Трамп сказал, хорошо, мы уйдем, останемся только там, где не, нефтедобы нефтедобыча происходит, Будем это охранять для курдов, кстати. А оттуда мы идем. И это было только немножко время за него, пока они не передрались. Это Трамп, конечно, в этой стратегии гениален. Он понимал, хотя его обвиняли во всех бедах. Но он понимал, и исторически так сложно слушайте, Турки и русские воюют между собой 500 лет. 500 лет. Но россияне там выстроили, и не россияне, а Советский Союз там выстроил и заводы, очень много денег, как и в арабские страны, только турки это все сохранили и создали страну из этого. И теперь это все творит тоже. 400, ну, глупости много наделали, и теперь они будут с ними воевать, и турки не отойдут от этого. Турки не отойдут, я уверен, что турки сейчас начнут помогать и Украине больше, и с израильтянами они будут. А русские там с иранцами. Там, в принципе, наоборот, даже иранцы с русскими там. Вот вчера сообщение было, что турецкая армия в результате массированного удара по позициям сирийских военных в Эдлибе уничтожила комплексы «Бук» и «Панцирь». 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также 5 вертолетов. Об этом заявил министр обороны Турции. Луси Акар. Ну, я не знаю, насколько можно им верить, но... нельзя Нет, это все видно, мы следим за этим. Со спутником это все подтвердится или не подтвердится. Но сегодня это спрятать невозможно. Дело все в том, что у Турции наша авиация, американские самолеты и вертолеты. Поэтому российским танкам, конечно, не противостоять этому не смогут. Давайте примем еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, почему мусульмане бегут в христианские страны, а не мусульманские, тоже благополучные, в, в общем-то, Саудовскую Аравию или во всякие эти Эмираты и так далее? Не является ли это вообще-то запланированной, организованной акции, которые они используют для того, чтобы захватить вот этот вот наш, иудеи, христианский мир, западный мир? Потому что, вообще-то говоря, в Коране написано, что вся земля должна принадлежать в конце концов Аллаху. И такое впечатление, что это все организовано. И это не просто так, такая акция. Как вы для вас вы а, извините, знаете, а вы спасибо, а вы какое Жалко. я вы знаете, что вы знаете, Я вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, что Потому что просто бегут туда, там, где лучше, а не там, где Бог находится, к сожалению. Если бы мы все бежали туда, там, где Бог, то, может быть, мы бы никуда не бежали, а остались и отстаивали свои права и свои, и подняли бы восстание в, в России там или где в Украине и защищали бы свои права, никуда бы вообще не бежали. Но Мы тоже убежали, мы спасали своих детей, мои родители, многие люди. Мы бежали туда, там, где лучше. не побежали в Израиль, прибежали в основном все в Америку. В Австралию, в Канаду, да, потому что то же самое и эти люди несчастные делают, они бегут э, туда, куда, э, где лучше, в Европе, в Америке им лучше, в юде э, христианском обществе, но это не значит, что они не меняют, опять же, э, многие из нас сюда прибежали, а остались советскими людьми, так и они, прибежали, а остались теми, от чего они и бежали. Так вот человеческий мозг устроен. Ну а если так, то почему мы не пускаем тогда людей, которые бегут из Южной Америки в Америку? Мы говорим, нет, это мы не будем их всех принимать. Они же христиане, в основном они все католики даже, и больше того скажем, но мы их не принимаем. Потому что это не зависит от религии, это зависит от человеческого менталитета и инстинкта выживания. Мы бежим туда, там где лучше и там где безопаснее. Вот и все. Неважно от религии, не все не, не, не все они а, мусульмане, не все исламисты, это тоже надо понимать. Среди них, к сожалению, есть исламисты, которые дают вот такую плохую о а, а, а, а всех они думают, что они исламисты. но мы евреи должны, мы понимаем это, должны понимать это больше, чем кто-либо другой. Ну и вот тут штрих небольшой, это уже наш местный иллинойский, вы, наверное, слышали этот скандал с Джесси Смолетом, который с с а сыграл роль жертвы, якобы на него напали два белых, помните, рассказывали, а а потом оказывается, что он все это набрал, но с него сняли все обвинения, и обвинение с него сняла такая у нас есть Кубкаунти, а а а а господи, она прокурор, прокурор, Ким Факс, которая выиграла в прошлый раз выборы благодаря поддержке Джорджа Сороса, который потратил на ее избирательную кампанию 400 тысяч долларов. Так вот, она сейчас переизбирается. И опять же, поддержка со стороны Сороса и со стороны всего-либо радикального треба. Сегодня на пресс-конференции она заявила о том, что в Белом доме находится преступник. Вот. Такой у нас штат, вот такие у нас прокуроры, вот Но такие у нас политики. Да. Это Сорос, э, Сорос спонсировал также, потратил миллион, так что у вас она подешевле, потратил на нашего генпрокурора Филадельфии, я из Филадельфии. Э, Сорос поставил тоже туда левака, он выиграл, победил очень хороший э, э, прокурорши, которая правда была прокурором и сажала в тюрьму криминал. Он выпустил крим, криминал из тюрьмы то ли сейчас, я не помню, то ли 100, то ли 500 дел открыто против полицейских. Полицейские абсолютно а а обезврежены, обезглавлены, а без зубов, без когтей а в Филадельфии. Криминал гуляет, Ге гангстеры, гэнгс, вот эти гангстеры, mm -hmm. они mm -hmm. выпущены, они все... Одна, когда выбрали, одна из девочек русскоязычных, она была в армии рядовым солдатом, приехала с Ирака, и ее гангстеры просто убили на улице. Просто так, проезжая мимо, взяли и пристрелили. Еще там убили пару ребят. Это такой иначе в ⁇ Быть гангстером ⁇ Убить кого-то на улице, просто кого попало. И у нас в Филадельфии происходит просто кошмар ужас, что происходит с этим, потому что главный прокурор работает против да. полиции в, за гангстеров. Поэтому цены на дома падают на недвижимость. Но вот его избрали. Почему? Потому что Soros скинул миллион долларов. Дьявол. Если есть на свете дьявол, то вот это одно, одно из воплощений. Гарри, спасибо огромное за то время, которое вы нам уделили. Еще раз с днем рождения. И будьте нам здоровы до 120. Спасибо. Всего Спасибо. доброго. До свидания.